Ну что ж, приветствую вас, зрители подписчики моего канала. С вами Веном, мы продолжаем прохождение Mountain Blade огнем мечом. И я тут понял кое-какую истину, да. Я порыскал по сайтам. Я думаю, мне, наверное, там в комментариях писали еж... ежечасно одно и то же, но я порыскал по сайтам, посмотрел. Среди спутников стоит выбирать еще также э, Оксану. Вопрос в том, где ее теперь найти, потому что. Я сейчас. Нахожусь в Бахчисарае, у меня тут товаров целой куча. И надо ехать искать Оксану. Ну, а почему надо искать Оксану, я объясню. Потому что у нее очень большой навык торговли изначально. У нее сразу семерочка есть. Почему-то об этом не все пишут на сайтах, не все об этом знают. Но вот я это прочитал, узнал, что оказывается у Оксаны очень большой... Э, очень большой... Большая торговля. При этом она особо вредить моему отряду не будет. Но она вообще ему вредить не будет, в принципе. Поэтому нужно найти ее. Где она находится, я, конечно же, не знаю. Но я предполагаю, что, наверное, это все-таки где-то у Речи Посполитой. Потому что я там с ними враждую, и К тому же по всем этим городам я уже 10 раз проезжал. Наверняка они там, где я не бываю. Так, у нас здесь есть один спутник новый. Это Бахыт. Так, сейчас я специально посмотрю, Бахыт относится к тем, кто мне нужен или нет. Так, Бахыт. Он, получается, враждует с Варварой и Фатимой. А, нравится ему Мамай. Но при этом по поводу Бахыта можно сказать... Угу. Можно сказать то, что он, как бы, в принципе, враждует с Варварой или Фатимой, но... Можно его взять, короче, на время. Давайте с ним поговорим. И Сен месси Прости, что ты сказал? А, вознался. Сен-Месси по-татарски -по означает «жив» или «ты еще». Жив ли ты еще? Это такое предсто, вроде как дела. Я в Бахыт 15 лет назад проработал, точнее, 15 лет проработал в Бахчисарая подручным ханского палача. Работа, конечно, хлопотная, но мне нравилась. До тех пор, пока новый хан не назначил нового визиря. Старый визер был отправлен в отставку, я отдал, затягивая его шею, а на его шею шелковый шнурок. А новый оказался скупым, как стамбульский меняла. Он решил, что подручный палачу ни к чему и меня в тот же день выставили из дворца. Теперь я перебиваю случайными заработками. Подручным в местном ряду. Раздельщиком туш на бойне. Докатился даже до того, что за 10 талеров согласился свинью забить в одном казацком хуторе. Подери Шайтан, это животное проклятое Аллахом. Что ж, рубаки мне в отряде нужны. Милосердие. на Аллах, прославивший. «Пославший мне доброго господина. Кстати, от доброго обеда я не докажусь, только никакой свинины. Нормальная кормежка – залог моей верности. Ага. И еще я стараюсь подальше дерза... держаться от женщин. Нечестивые нечист... создания. Дело свое дело, и насчет кормежки не беспокойся». Мой топор хорошо послужил тебе, ага. Теперь, конечно, ты дашь мне 300 талеров, чтобы я заплатил за новую рукоять для топора. Месяц я работал на здешней бойне, вот он и прошел в негодность. Ну ладно, в общем, бери 300 талеров, давай-ка иди со мной. <как> Это небольшое обновление в нашей армии будет сейчас происходить. Потому что мне вот срочно нужны новые персонажи. Так, ну мы поедем сейчас давайте-ка на север. Тут, как видим, ничего особо такого полезного нету среди товаров. Все они дешевые. Но и не приобрести, не продать не могу, потому что у меня одни и те же товары. Так что едем давайте-ка на север. Сначала в курсы загоним. Потом, может быть, еще куда-нибудь. Просто вот эти еще спутники нужны для того, чтобы, конечно, они дрались хорошо. Потому что вот Бахыт, как мы видим, нет у него никаких навыков особых. Но зато драться он любит. Рубака парень, это точно. У него... Сбор трофея, кстати, у него тоже прокачан, блин, зря прокачивал эту цепь, пишу. Да, немножко я лоханулся. Вот интересно, вернуть я могу навыки или нет, я уже ничего не могу сделать, да, с ними? Экспортировать, импортировать, что? А, так, подождите-ка. Сохранюсь, дайте-ка. Я не знаю, что это такое, я в первый раз вообще пользуюсь подобной вещью. Так, а, да, импортирован. Но у него ничего не изменилось, то же самое все осталось. Хм. Не знаю, что это изменяло. Ладно, мы давайте-ка идем дальше. А, так, окей, я что-то сделал неправильно, потому что что-то никнейм-то исчез. Так, и давайте загрузимся с этой загрузки. Да, почему-то там персик был, а потом взял исчез. Ладно, едем в Курсень. Заезжаем в этот город. Кабак у нас, кто тут? Наемный стрелок только. но ну, он мне нафиг не нужен. Так, мы продать, продать можем что? Мы можем продать, получается... не глиняный утварь мы точно не продадим. Платно тоже. Ну, особо ничего не можем продать, кроме как, наверное, только порох. И то, блин, по цене довольно-таки фиговый. Ладно, заедем сейчас в Киев. Там посмотрим, кто есть. Постим кабак. Я сказал, постим кабак. Постим кабак. Нет, мы не постим кабак, понятно. Так, кто на меня там опять нападает, блин. Какие-то бомжи кончные. Че ты ко мне идешь с топором? Да уж. Никчемный ублюдок. Так, перезарядимся. Да как так-то, ё-моё? Я за километр попадаю, блин, порой, а тут не могу попасть прямо перед собой. Да ты шутишь, как так-то? выворачивается от пуль. Наконец-то. Это я уже Что-то немножко Куда-то у меня улетела Камера Да, блин Да вы шутите, что это со мной Я не могу попасть никого вообще Что за жесть Да ты шутишь, как я не попал-то ёб твою Налево Ну это чушь какая-то собачья Что-то все вообще В молоко куда-то улетает попадание так где мои деньги спасибо за мои деньги так я захожу в кабак наконец-таки так тут у нас какие-то есть персонажи у нас есть здесь карлсон есть мамай так карлсон мамай сейчас давайте-ка ребята я посмотрю карлсон получается он у нас не любит ксенза вообще наоборот любит ксен ну то есть ему нравится ксенс да. карлсон нравится ксенс а мамай, мамай, он не любит, точнее ему нравится Варвара и не нравится Елисей и Федот. Да, так что Мамая брать смысла особого нету, ему надо тогда Варвару, но проблема в том, что Бахыт не любит Варвару, так что... Ну тут можно так, получается, закольцевать, по идее, да, вот если взять э, Мамая, но при этом взять потом Варвару, то получается вот так все будет более-менее нормально по этой линейке. А Карлсона, кто не любит Карлсона, мне вот интересно. Карлсону не нравится Виктор, точнее, наоборот, Виктору де Бусакбедору не нравится Карлсон. Плюс мне нравится еще и Сарабун. Угу. Закольцевать, наверное, как-то можно вообще, да, по идее? Цепишу, кстати, нравится Бахыт, я смотрю. Но при этом Бахыт не нравится Федоту, но... Не забываем о том, что он, ему нравится Сарабун, так что ему будет все нормально. Анти, Антипатия и симпатия, по-моему, не одинаковы, так что все отлично будет. Так, ну и что еще? Кого тогда возьмем? Возьмем, наверное, тогда пока что Карлсона, я думаю. Потому что Карлсона особо никто и не любит. Не не любит, так что все нормально будет в нашем отряде. Потом я подумаю, что еще сделать. Надо было бы нам взять, получается, Оксану, но Оксана... Ей не нравится как раз таки Карлсон. Ей нравится заглоба, но у нас Заглобы нету. Вот в чем проблема. Небольшая осечка получается. Угу. Так что Карлсона мы тоже брать не будем. Нам надо сейчас главное найти Оксану где-то. Где она? Вот непонятно. А, кстати, подождите-ка. Оксана не нравится, получается, Федоту и Цепишу. Она при этом не нравится многому. Да, ну вроде как у них есть симпатия в отряде, так что все будет отлично. Ладно, я попытаюсь пока что обойтись тем, что есть. Найти сейчас мне нужно еще и Оксану. Но ну, вот только где это Оксана, фиг ее знает. Так, тут что-то какие-то эти товарищи ездят рядышком. Давайте-ка от них увернемся. Да, уедем отсюда. Едем в сторону тогда, наверное, Чернигова. Давайте посмотрим там, может быть, кто-то имеется у нас из персов. Пока что зайдем сначала на рыночной площади, И тут у нас глиняный на утвер по нормальной цене уходит. Давайте продаем ее. Плюс купим еще порох. Так, все продали. Полотно можно еще тоже продать. Изделие из кожи тоже продаем. Так, тюкальна нет. Ну, все, продадим всю эту ерундистику, которая у меня была. Направимся давайте-ка в Кабак. У нас тут никого нет. Посетить Кабака. В общем, всякие бичуганы. Поехали дальше на север тогда. У меня почтальон имеется, но еще пока время есть. Делали я, помню, что-то искал, но я так и не нашел. Похоже, блин, надо будет потом еще раз поискать. Ладно, пока что в Слуцк. Держим наш путь. Заезжаем в этот город. Ага, мы не можем да, сюда проникнуть. Ну, тогда в Минск. Давайте-ка в, Минск. в Минске у нас есть кто, нету никого, очень жаль. Так, что там по поводу торговли? Да, очень даже готова торговать. Такс. Глинин утвер у меня, кстати, еще оставалось. Блин, я уже все везде продал. Все уже. Нет у них денег, но можно глинин утвер, в принципе, продавать все равно. Она вполне продается по небольшой цене. Да, еще хлеб, причем здесь нормально так продавался бы. Пока что закупимся пивом, закупимся инструментами, поехали дальше. Поехали в Люблин. Раз уж там никто не встретился. Так, в Кабаке у нас есть кто? Ну, можно сказать нету. Так, давай доставай свой кошелек, я тебе отдам вот всяких. Такс, такс, такс, что тут у нас? У нас есть еще крепость Берестей, есть Варшава. Дозволил слово умолвить, этот Бахыт со своими замешками не понравился. Подумаю, что ежели он не, <coughs> не убег бы из Москвы, то попал бы к нему в лапы, а прямо мороз по коже. Ходить в бой бок о бок с этим чудовищем для меня каждый раз все боезнее. Я не Я не из робкого десятка. Так, слушайте, а почему... Бахыт. А, Федот. М -м, ему, получается, не нравится. И Бахыт, и не нравится Оксана. Вот в чем проблема. Так, ладно, я понял. Я понял. Хм. Так, с рассмотром тех путников, которых нормально, все что наибольшее влияние на лояльность спутников оказывает наличие тех или иных МПС в отряде. Симпатия и антипатия обнаруживаются не с разных, при линии можете жестко ударить, ведь это обыдное, ну, вроде разграбления так то антипатии могут привести к тому, что персонаж решит покинуть главный герой. Наличие одной антипатии опустит мораль до персонажа до 60, что является вполне допустимым. Одна симпатия и две антипатии дают ровный эффект. При наличии двух антипатий и одной симпатии... А, не одной симпатии, лояльность постепенно опустится до нуля, он уйдет. То есть, получается, могу, в принципе, так делать, чтобы у меня э, антипатия была одна у персонажа. То есть, Бахыт, например, да? И, например, Сарабун вот, против э, одного только... Ну, то есть, если есть у нас, грубо говоря, сарабун и федот и бахыт, то все нормально. Если будет еще Оксана, будет чуть похуже для Федота, но он все равно будет нормально себя чувствовать. Так, с какие дела? Получается, если мы возьмем Оксану, то он тоже будет нормально. Но вот с Федотом будет все очень тяжело. Видимо, ему будет тяжко довольно-таки держать, это все в себе. Но можно попробовать, наверное, сделать так, чтобы он выдержал. Ладно, посмотрим. Так. Но у Бахыта, по-моему, никаких пока минусов нету, да? Вот сейчас давайте посмотрим. Бахыт, Бахыт, Бахыт. Где он у нас? Да, у него никаких минусов, ни плюсов нет, поэтому можно ему сказать, чтобы... Скажи, что Бахыту, что я на твоей стороне, что лучше мы придержать язык. Так, все, отлично. Поехали в крепость Бересте. Кстати, мы можем посмотреть, да, их боевой дух. У Федота боевой дух высокий, у Елисея высокий, у Бахыта тоже высокий. Ну, отлично, тогда все пока вообще нормально. Ага, мы не можем, короче, никуда проникнуть. Ладно, тогда идем в Варшаву. Будем искать сейчас, э, собственно говоря, Оксану, где она находится. Так, нет, я это покупать не буду, железо нафиг я купил. Я куплю, давайте-ка, пиво, потому что тут видно, что пиво прям очень хорошее. Много пива. Плюс муки очень много. Такс. А что продать можно? Например, можно продать вяленое мясо. Угу, Чё, кулина, тут наоборот, вообще дешевый, некуда дешевле просто. Так, давайте зайдем в кабак. И у нас тут обнаруживается Оксана, вот, наконец-то я ее нашел. Если ты ищешь из то ты не вовремя, я гадаю только на молодой месяц. Интересно, я думаю, что гадать лучше в полнолуние. Я Оксана, ведунья искусство рожбы, передается в моей семье от бабки к внушке, к, вну... к внушке. К внучке из незапамятных времен я могу готовить переворотные зелья, предсказывать будущее, наворожить удачу в бою, если еще я отлично сговариваю зубы и лечу лошадей. Сама я родом из полта, жила бы себе и не, не тужила, да как на назло осенью случился побег... Побег. Падеж скота. Местный батюшка давно тащил на меня зуб, мол, я у него паству отбираю. Обвинил меня в том, что я скот заворожила». В тот же вечер мою хату обмазали дегтем и спалили. К счастью, нашлись добрые люди, упередили, упередили меня вовремя, и я успел сбежать. А не желаешь ли присоединиться ко мне? Ты предлагаешь присоединиться к своему отряду? Что же, я не против. Мое ремесло запрещает убивать людей, кроме случая самообороны. Но во всем, что касается мирной деятельности, я полезен как никто другой. Надеюсь, ты можешь превражать мне удачу. Раз уж мы договорились, то осмелись спросить о небольшом одолжении. Тут у меня недалеко... Точнее, вот тут у меня живет дальняя родственница, которая меня приютила. Не мог бы ты дать мне 300 талеров, чтобы я отблагодарил ее за добро. От тюрьмы до отцумы не зарекаются. Вот, возьми деньги. Отлично, дай мне несколько минут. Ну, короче, присоединилась ко мне Оксана. Давайте посмотрим, и вправда ли у нее 7 торговли. Что-то у нее нифига нету, по-моему. Что-то меня обманули. Ну-ка, серьезно, давай посмотрим. У нее 0 торговли. Что-то я не понял, что это был за прикол. Почему люди писали, что якобы торговлю аж семерку дает. Что-то... Ну-ка, я сейчас еще раз прочитаю. Так, Оксана. Изначально ничем не выделяет среди прочих НПС. но наличие высокого интеллекта позволяет позже сделать ее крайне ценным членом отряда. Ингри обладает высоким навыком торговли. Ингри обладает высоким навыком торговли и наличие. Так, короче, мне нужна Ингри, блин, а не Оксана никакая. Ой, так, получается, мне надо найти теперь Ингри. Ну, где она находится, непонятно. Плюс, к тому же, давайте посмотрим, к Ингри кто плохо относится. А к Ингри относится плохо Елисей. Но наличие одного, получается, персонажа, кто дает ему антипатию, это, в принципе, еще, как сказать, можно еще выжить, короче, скажем так. Так что мне надо разыскать сейчас Ингри. Где она находится, конечно, непонятно изначально. Короче, эта Оксана, она никчемная, ее можно, в принципе, сразу же будет сейчас выбросить нахрен. Она ничего особо не дает, она только умеет драться и больше ни хера, блин. <клышь> Прошу прощения за мой французский. Но она реально даже драться-то не умеет толком. Она только поиск пути прокачивает. И. Ну, она лекарь, по сути. Но лекарь у меня уже сарабун есть, так что. Это так себе. Ну, давайте поедем в Эллинштейский замок. Я думаю, по пути мы еще кого-нибудь найдем сейчас. В кабачок захожу. Так, Ингри нету здесь. Ингри, если не ошибаюсь, это какая-то девка, тоже так себе одета. Ну, то есть она ничем особо не выделяется. Так, здесь у нас получается Виктор де Бусадор. Но ну, Бусадора мы брать не будем. По-моему, он очень плохо влияет на кого-то из моих персонажей. Виктор де Буссадор, он плохо влияет на Оксану, выходит. И получается, он хорошо влияет на Элисея. Угу. Он плохо влияет только на одного персонажа, это на Оксану и больше ни на кого. Не, ну можно тогда в принципе даже взять Виктора де Буссадора, потому что видно, что он хорошо дерется. Ну и имя. Я отпрыск старинного рода, опустившего корни в старом и новом свете. Буссадоры, Бускадоры, точнее, извините, участвовали едва ли не во всех войнах еще со времен Реконкисты. Сюда я прибыл по приглашению князя Редзевилла. Вначале был в его личной охране, затем получил пехотную хорубь. Мы неплохо проявили себя в военных действиях. Князь даже подумал выдать мне полк. Как говорят французы, ну, «le, le Я повстречал в этих землях прекрасную паночку-киевлянку и влюбился в нее так, что немедленно оставил службу и арендовал для нас городской особняк. Три месяца пролетели как один день, но после того, как меня кончились деньги и хозяин выставил нас из дома, паночка сбежала с проезжим торговцем Пушниной. В общем, присоединяйся ко мне, Конечно, я клянусь, ты не пожалеешь, я буду тренировать твоих бойцов днем и ночью, так что они быстро станут настоящими солдатами. Главное, чтобы наш отряд был единым целом, никаких нарушений дисциплины, прогулов, долгов и невыплаченных жалований. Ну, с таким у меня, в принципе, проблем не бывает, поэтому все отлично, такой помощник мне пригодится. Вот и договорились, раз уж теперь, на, как говорится, в одной лодке, смею попросить небольшом одолжением. Речь идет о сумме в 500 талеров, именно столько стоит здешний ювелир за колечко. Я отошлю его своей паночкой, может быть, она вернется ко мне. Я не думаю, что это надежное вложение. Отлично, дай мне несколько минут на подготовку, можно будет отправляться. Ну, в общем-то, Виктор к нам и присоединился. Не знаю, насколько это правильное решение, потому что явно, явно есть какие-то проблемы с этим, но... Надеюсь, что они будут не сильно большими. Давайте пока купим порох, поедем дальше. Сейчас соль еще закуплю, хотя соль, по-моему, не сильно дорогая тут. Да, по-моему, цена так себе. Полотно можно было бы закупить и шкуры давайте куплю. Ну а пиво не очень, копченая рыба тоже, в принципе, не очень цены. Поехали куда-нибудь вот в Крепость Ковна тогда, наверное, потому что тут я уже все объехал. Крепоисковно держим свой путь, дорогу. Ой, доезжаем сюда. Идем давайте-ка... Нет, давайте сначала в кабак. В кабаке у нас кто? Никого, понятно. Продаем. Чем тут можем продать-то? Порох можно продать. Можно купить растительное масло в размен, а И можно еще продать что... Ну нет, полотно, конечно, не особо это продается. Я смотрю, цены какие-то смешные шкуры можно продать. А, и хлеб, к хлеб. Хлеб, кстати, да, очень хорошая цена. Ладно, поехали отсюда. Я сейчас, главное, просто ищу именно персонажей, Я даже -то торговать-то не сильно говорю желание. Мне сейчас просто найти персов, главное. Так. Это получается в Ригу мы сейчас приедем. Отлично. Рига, что тут у нас? По персам? У нас кто-то есть или нет? У меня тут только одни наемники. Такс, такс. Что тут у нас? Динабург совсем рядом. Тоже загляну в кабак. И я снова никого не нахожу. Ну ладно. Не везет, мне что-то как-то. Продадим, давайте, порох. Продадим плюс. Не, полотно, я по-моему покупал еще больше цене. так что, смысла нет никакого. Вот рыбу можно было бы купить. Да, а вот что-то еще тут, ну, товары, в принципе, есть дешевые, кое-какие. Тютюн? Нет, тютюна нет, не получится. Слишком дешево. Вот здесь вот надо продавать. Так. Ну, че, можно тоже отдать. Ладно, да, поехали отсюда куда-нибудь на север. Я хочу в Москву заехать, свои деньги положить тогда еще в депозит дальше. Который поднакопил. Так, что у нас в кабаке? В кабаке у нас снова ничего не везет, не везет пока. Так, ну ладно, у нас тут есть глиняный утварь, в принципе, шерстяная одежда. Так, все закупили. Так, -с, так. -с. Сюда отдадим, давайте порох. Полотно можно немножко продать. Ну и поехали дальше на север. Вот тут еще замок Дзвинск совсем рядом. Тоже можно заглянуть в кабак. Нету никого. Ну, понятно, скорее всего, персы где-то все находятся в центре как карты. В центре территорий. Да надо ехать довольно далеко. Так что мы сейчас туда отправимся, в принципе, все равно. Так, перед этим посмотрим, что тут за цены. Ну, тут рыба, кстати, очень дешевая была. Ну, ладно, хрен с ней. Едем в Псков. Или в Нарву. Давайте в Нарву. Ну, хотя тут, наверное, вообще навряд ли кто-то есть. Потому что если там вот уже было очень мало людей, то тут, наверное, вообще никого нету. Или я не прав? Ну, я, в принципе, прав оказался, да. Тут только одни всякие наемники, которые мне не нужны. Так, пивко можно продать. Миха, тем более не получится продать здесь. Тут цены вообще какие-то смешные получаются. Так-с. А, ну, полотно сбудем немного. Ну и поехали дальше. Поехали тогда, наверное, Псков наконец-таки. Да, в Новгород потом можно, в принципе, заглянуть было бы. В Пскове у нас кто находится? У нас Андрей Хованский. Здравствуйте. Здравия, желаю тебе, князь. Андрей Хованский. У нас с тобой все вообще великолепно в отношениях. Так. Э о, масло здесь нормально пошло. Да, масло здесь великолепно. Шерстяная одежда тоже нормально. И полотно тоже хорошо. Даже и рыбы тоже нормально. Все, в общем-то, я тут почти продал. Я все, что было у меня. Заработано, скажем так. Куплено. Так. А, Подождите-ка, я меха здесь продал, да? Нет, я здесь не продавал меха. Я давайте куплю еще тогда мехов побольше. Ой, сколько здесь стоят инструменты, ё-моё, тютюн, сколько здесь строят, ё-моё, театр. Ну, на утварь, я не знаю, она, честно говоря, в другом городе может даже быть еще дешевле. Вот вяленое мясо, да, надо закупить, потому что тут она, видно, что дешевое. основной их вообще товар в этом городе. А я в, в этот, в кабак-то заходил, я что-то, не помню, нет, не заходил, опять же никого нет. Ну, ясно, едем тогда куда-то в центр, типа, наверное, в Смоленск, куда-то вот туда едем по направлению. К этому городу. Потом посмотрим там, будет ли какие-то персы или нет. Узнаем. Так, ага. Подъезжаем, в кабак заходим. Ну, видимо, в кабак мне не дадут зайти на меня. Опять нападают. Да что ж вы заколебали нападать на меня постоянно. Капец, что-то я вообще разучился с мушкета стрелять. Так, готовый. Так, давайте-ка я перезаряжусь, а то у меня там уже начинает вести огонь. Так, отлично попадание. Это было изи. Это тоже было рези. Немножко опыта, немножко денег. <клес> Спасибо. Так, я приехал в этот город. И у нас тут что? Есть кто-то в кабаке? Так, в кабаке кто-то есть. Ну, тут есть абсолютно все, вот кроме персонажей, блин. Тут и, на... и продавец книг, и крестьянин, и посредник. ё -моё. Покажи, что у тебя есть вообще. Надо что-то будет прочитать, но я, правда, плюс один к ран при ношении с собой. Ну, я, наверное, потом прочитаю, потому что пока у меня нет места, да и нет времени на это. Ну, давай, крестьянин, расскажи, где твоя деревня. Рудня. Хорошо, съездим туда. Так, сначала я попродаю здесь товары, давай свои. Пивко. Пивко. Ну, нет, это не пойдет. Порох тоже что-то не пойдет как-то, ну, так себе. Прибыль получается смешная. А я возьму у вас порох тогда давайте. И, наверное... Что еще? Ну, вяленое мясо можно еще взять. Давайте возьму еще вяленого мяса. В принципе, народ пускай ест там, не голодает. А какая он деревня, говорю, Руднин? Блин, только надо вниз ехать. Ладно, поехали вниз. Так и быть. Фиг с ним. Поезжаем в эту деревню. Да, тут в бросбойнике 84 человека, нифига себе. Оксана, кстати, получил новый уровень. Хм. Так, становимся здесь. Пехотинцы, давайте. Конится вся за мной. В атаку не надо идти. Атаку довольно опасного. Так, они идут там большой толпой, я смотрю. Так, подъезжаем. Так, попадание. Давайте, ребята, готовьтесь. Такс. Давайте в атаку. прямо в голову. Конится тоже в атаку. Все давайте валить их. Такс. Отлично. Готовы. Отлично, отлично, ребята. Отлично. Победа. Мы победили, я думаю, что потеряли, конечно, несколько людей, потому что 80 с чем-то разбойников все-таки очень много. Три человека у нас погибло, но мы зато полностью всех разбили. Да, отказаться, пускай люди здесь лучше будут нормально жить. Улучшение улучшается, улучшение улучшается. <рис legislatures> Отношения улучшается и поехали в центр карты. Опять-таки куда-то в Чернигов, видимо, Переяслав, Полтава. Можно пока в крепость брянск заглянуть, потому что, возможно, там будут какие-то персы. Сейчас мы это узнаем. Так, кабачок, 12 стульев нет никого здесь, понятно. Так, продадим давайте-ка порох. Порох и, наверное, все пока, уезжаем дальше. Ну, можно взять шерсть, в принципе, вяленое мясо еще дешевле, офигеть. Почему она вообще продают его, блин? Так, Полтава, вот у нас Полтава. А, Полтава теперь вражеская стала, блин. Херен теперь я там с кем поговорю. Ну давайте едем тогда в Курск. М да. Теряют наши земли, я смотрю, снова начала речь посполитая, прям что-то жестко всех гасить. Вообще прям прорываться, выбивать всех. Поэтому. Все очень опасно выглядит. Так, что-то купить можно. Да, тут что-то все дорогое, блин, какой-то. Наверное, шкуры и все больше. Нифига. Так, едем в Тулу. Ну, я пока в Москву съезжу, да, еще дополнительный депозит накину. Раз уж не могу никого найти, блин, что еще делать? Так, загляну в кабак, никого тут, конечно. Глупо было полагать, что кто-то тут будет. Так, ну вот и Москва. Все, заходим в кабак, и тут я вижу Ксенза. Ну, Ксенз, по-моему, да, это очень плохой вариант. Потому что у него получается... Хотя у него особо-то и нет никаких проблем. Но ну, против него, наверное, кто-то выступает. Против него выступает, получается, Цепиш. А у него, получается, проблемный. Это еще плюс Оксана. Наверное, поэтому я не буду брать Ксенза. Хотя, блин, видно, что он, в принципе, видимо, неплохой персонаж. Но больше так-то Ксенз никому вредить не будет. Да и ему никто не вредит. Поэтому не знаю даже. Так. Насчет Ксенза, что там пишет? Разработчик, так сказать, этого. Этого туториала. Насчет Ксенза вообще ничего не написал, поэтому, видимо, подразумевает, что цепь забрать не стоит. Ну, в принципе, это логично. В принципе, это логично. Угу. Так, интеллект за более важную роль в отряде играют спутники, а именно Сарабун и Оксана. При повышении их уровня очки характеристик стоит тратить исключительно интеллект. Оксана может взять на себя слежение, тактику, поиск пути и зоркость, а Сарабун, по помимо развития хирургии, при Аскеран станет может, еще и хорошим инженером. не стоит продолжать развивать харизму и осваивать навык торговли. Uh -huh. Таким образом эти три персонажа полностью перекрываются потребностями в навыках отряда. Остальные компаньонов стоит развивать. Но ну, понятно, эти у меня роли другие персонажи выполняют, поэтому тут немножко надо будет переделать. Оксана, я даже не знаю на что ее тратить, можно было бы в принципе ее просто раскачать на боевые какие-то навыки. Но вот я брать, наверное, не буду. Все-таки не будем прям жестко антипатию гасить наших персонажей. Даже несмотря на то, что есть симпатия, там все равно что-то, знаете ли, побаиваюсь, что может все очень плохо закончится. Так что не будем сильно много нанимать, сильно много брать персов. И будем немного это, как сказать, обходить стороной, что ли. Возьму-ка я порох. Водку я уже брать не смогу, да, тут у меня все заполнено мехом. Так, а подождите, а вообще у меня меха, да, дофига? И тут тоже есть мех, можно узнать здешние цены, давайте проверим. Где хоть нормальная цена есть для меха? А, мех можно продать в Кёнигсберге. Или в Кёнигсберге за 125 талеров за штуку. Ну, то есть сверху еще того, что есть. Так, Кёнигсберг это у нас прям вообще край карты. Да, их далековато. Но ну, давайте поедем пока в сторону Переяслава. Вот туда. А, поедем в эти... Ой-ой-ой, что я делаю? Что я делаю? Что я делаю? Мне надо вообще депозит был бы пополнить. К центру города, купеческой гильдии, забираю свой депозит. Давайте-ка положу деньги в рост. 210 тысяч уже получается. Ну, едем, давайте-ка на юг. Ага, на юг я поехал, я обществую на месте почему-то. Так, надо продать тогда что-нибудь. Блин, ну мех я не хочу продавать. Цена возврата. Такс. Ну, я даже не знаю, давайте тогда продадим шлем, этот, что ли хрен с ним, с этим шлемом. Поехали, давайте туда. Потому что сейчас, может, неделя закончится, я возьму, блин, окажусь в минусе и там Виктор начнет орать. А, какого хрена так денег мало? Где мои налоги? Где моя зарплата? Короче, мне чем то буянить. Нет, не надо этого допускать. Доезжаем сейчас до Киева. Ну, или где-то вот здесь сейчас остановимся. Так, ага, если меня тут не остановится самого, принудительно. Такс. Нет, я нормально проезжаю. Вот Киев у нас, мы доезжаем до Киева, и тут у нас есть кто-то. Да, здесь есть Варвара, но нет, Варвара мне не пойдет. Я думаю, что Варвару мы брать не будем, сейчас я проверю точно. Варвара получается симпатик Виктору де Буссадору, но при этом она отрицательно относится к Цепишу. При этом у Бахыта это вот тоже отрицательный персонаж. Так... Ну, можно взять, конечно, Варвару. Но в чем ее прелесть, так, так скажем? В чем ее прикол вообще? Это Варвара, я что-то не пойму. Ее даже, да, нету в этом тут туториале, поэтому даже брать, наверное, я ее не стану. Я не знаю, что у нее там за возможности. Можно, кстати, послушать, что она скажет по этому поводу. Давайте спросим. Вау, какая-то она. Выглядит как нигер. Вчера тара таращишься, скалки хочешь отведать. Боже пассив, мне показалось, тебе... тебе есть что рассказать, как тебя величать. Варвара, я родом из Новгорода, там и прожил всю жизнь, пока не овдовела. Муж мой покойный, как к медовухе пристрастился, <клёх> поколачивать стал меня. Придет, бывало, домой на бровях и хватать за ремень, но однажды я и не выдержала, как раз на кухне, естественно, возилась, а у меня в руках и тяжелая. Двинула скалкой по темечку, да голову ему и проломила». Шум поднялся, прибежали стражники, хотели меня на суд везти, а я как так разозлилась, что себя уже не помнила. Отобрала у одного топора на длинной палке, да загнала всех троих по шею волхов, сама подал, подалась к сестре. Она до недавних пор здесь жила, но неделю назад отдала Богу душу. Говоришь, мужу скалка череп проломила, а трех стражников раз... разогнала лебардой? Да, я когда не злюсь, тихая как мышь, но ежели вывести меня себя, то кого хочешь, кулаком прибью. Взять бы тебя, меня с собой, уважаемый, я пироги печами. Так, в общем, ежели чего нужно про стоит ко мне. Ну, была во Франции женщина-воин, Жанна из Арка. Она плохо кончила. Ладно, я на самом деле не хочу ее брать, конечно. <coughs> она, видимо, хороший боец, но мне это не надо. Хорошие бойцы у меня и так есть уже. А, Каких-то качеств у нее нет, поэтому... <coughs> Нафиг она нужна мне. Едем в курсы. В кабачок загляну. И тут никого я не увижу. Угу. Так, -с. Ну, пока я ничего продать не могу. Да, и купить особо тоже ничего не могу. Ну, куплю хлеб, пускай народ там поест хоть немного хлебушка. С миском. А я тем временем поеду тогда, наверное, куда-нибудь... Я даже не знаю куда. Ну, куда-то надо в центр, в Львов, например, ехать, да? Крепость Барыш у мне все равно не достанется. Я не смогу туда заехать. Да, я только могу поговорить о встрече, а больше ничего я не могу. Едем тогда в Львов. Львов тут буквально рукой подать. Но он сначала, наверное, в Браслов тогда. Потому что он нам мирный. сюда можно заехать, в Кабак посетить. Кабаки никого не вижу я. Фигово. Фигово. Что-то не могу найти никого вообще. Порох продам тогда хотя бы. И поехали дальше. В Львов. До Львова уже немножко осталось. Доезжаем, продолжаем путешествие в кабачок. В кабачке у нас кто? Никого. <с 0> что-то я не пойму, куда все подевались персы. Интересно, что-то вообще прям никого нету. Никого найти не могу. Прям все куда-то поисчезали, словно. Так, здесь у нас есть порох, кстати, надо приобрести. Можно было продать, конечно, меха, но что-то как-то цена не, это, не сильно большая, ошибка. Так что я поеду дальше. К тому же я хочу, как вы знаете, разыскать, э, разыскать ингри. Мне поэтому пока не следует особо где-то останавливаться. Давайте идем в кабак. В кабаке у нас кто? Да никого, блин, что-то я вообще найти никого не могу. Что за фигнят? Что за чудеса какие-то? Так, продаю немножко меха, давайте. Потому что видно, что он здесь прям по хорошей цене отдается. Так, и все пока. Ну, возьму взамен, давайте, инструменты. И мед немножко. Все. Поехали на юг. Значит, я не знаю, где еще искать, потому что вроде как в центре я искал, в Люблине, да, там, в других городах. А, на юге я тоже искал, в центре искал, не могу найти никого. Ну, на, нахожу пару персонажей, не более того. Да, тут тоже особо никого нету. О, нашел я золотую жилу, где можно продать вяленое мясо по нормальной цене. Отлично. Вяленое мясо уходит словно вяленое мясо. Так, и еще давайте-ка продам я порох. Немножко денег подзаработаю, хоть. А то как-то вообще без денег езжу, по сути. Так, ну и закуплюсь, очевидно, что пивом. так -с. Ну, если в Люблине нету, но ну, я не знаю, куда еще гнать. Я вроде как во всех городах побывал. Ну давайте в Минск еще съездим и в Слуцк. Ну в Слуцк, по-моему, я даже зайти не смогу. А вот сюда я зайти смогу. Причем, посетить кабак. Нет никого. так -с, интересненько. Ну, продадим еще меха немного. М -м -м, мука нет. Вяленое мясо. Ну, можно немножко отдать. И останемся давайте здесь на некоторое время, потому что там проезжали нехорошие люди. Надо, чтобы они ушли. Так, поехали на юг. Дальше на юга. Меня, кстати, он догоняет, что ли? Вот, сукин сын, у меня догоняет. Так что надо, блин, ехать куда-то и прятаться быстрее. Например, в Киев. Черт возьми. Так, построим Вагенбург. Иди-ка сюда. Мы будем сражаться до конца. Да блин, не присоединился ко мне генерал соседний. Так что я перезагружаюсь, потому что ну, я-то думал, он присоединится, а он нифига не присоединился. Ну, в этот раз он вообще свалил. Ай, ладно, едем в Киев тогда. я сейчас так-то циркулировать буду. Надо тогда, может, куда-то еще в лазак колес ездить, потому что, ну, что-то тут вообще никого не видать. Варвара, опять же, опять-таки Махмед Бей. Гирей. Так, и что тут у нас? О, тут, кстати, появился порох, и можно продать инструменты, нормально. Окей. Инструменты продаем, берем порох. А, можно еще и меха заодно им накинуть. Ловите мех. Так, еще и пиво нормальная цена такая, добротная. Ну, в общем-то, на этом мы заканчиваем торговлю здесь. Я могу еще, в принципе, масло тогда забрать. Давайте-ка возьму у вас маслица И, наверное, что еще? Ну, хлебушек, потому что хлеба, я вижу, у вас тоже достаток имеется. так поехали в сторону Курса. Ну, я думаю, мы поедем сейчас чисто на Крым, потом по югу проезжу, проеду, поищу еще персов. Если никого не найду, но я не знаю тогда, как и где искать их, потому что, ну, что-то уже как-то очень долго я ищу. Очень долго разыскиваю, но пока никого найти не могу толком. Так, здесь вино очень дешевое. Возьмем и поедем дальше. В Казикермен. Хотя, давайте прямо по каждому городу пройдусь. Речь по Сполитой объявила войну. Ну, понятно. Это следовало ожидать. Тут нельзя даже заехать, блин. Возможно, они в Черкаске краски сидят, мне вот просто не дают посмотреть, там вообще кто-то есть или нету. Посетитель кабака, путник. Может быть, слушай, одного человека это мне дашь. Ну нет, он не даст мне найти кого-то. Да. Можно было бы узнать точно, где находится человек. У него. Было бы классно. Так, вяленое мясо. По хорошей цене уходит. Все уходит абсолютно. Я все продам. А куплю, давайте у вас.. Порох, конечно же. Нифига, сколько у вас тут стоит масло, Масла. Так, ну и глиня дверь можно. Хотя, нахрен она нужна. Она, блин, вот в Криме в стоит вообще копейки. Так что тут нет смысла даже покупать. Едем в Перекоп. Хотя давайте заклянем еще в Казикермен. Может быть, мне повезет. Я найду кого? Степана Разина. И все, больше никого. Ну, крестьянин еще, как обычно. Давай, я хорошо помогу тебе. Где твоя деревня. Так, так, так, так. Нет, хлеб опять-таки цена не очень удовлетворительная. Пиво, вот нормальная цена, отдаем его всего. Все пиво продаю. Так, а что у вас за товары имеется? Порох, как всегда. Как всегда, изделия из кожи. Ну и, в общем-то, все на этом. В сторону крепости Кельбурин можно съездить. Тоже посетим кабак. И тоже ей никого не найдут. Да блин, где же они эти скрываются? Прям персонажи какие-то. Прям топовые. Один остался персонаж. Мне по сути нужна такая Ингри. А ее найти теперь не могу. Так, ладно. Продам тут довольно неплохо. Продается много чего. Продам в то же время и меха тоже. Ну и все. А купить что у вас можно в размин? У вас можно соль приобрести по хорошей цене. Плюс изделия из кожи. Все вот это возьму. Поехали в Акерман. Там какое-то задание у меня скоро будет провалено, да. Филон джала, Джалалий. Ну, блин, мне, честно говоря, неохота. Я даже не буду выполнять хрен с ним. Там отношения ухудшится на один, так что нужно даже не заморачиваться по этому поводу. Заходим в кабак. И у нас тут опять никого, да -мо. моё Где персы-то? Где они? Хм... Да, что-то мне как-то это уже начинает надоедать искать именно ингрии она что-то какая-то неуловимая прям, вот хрена не найдешь. Так, порох возьму, хлеб возьму, все, поехали. Никого найти не могу, ну, значит, давайте ищем вот прям вообще на юге, прям вот в Крыму уже будем искать, но ну, я там же искал уже, я это прекрасно помню, но вот никого там нету, наверное, значит, возможно, тогда в польских вот этих городах, которые захвачены ими. Да, может быть, в принципе, и так вполне. Ладно, заезжаем пока что в каланчак. Но в колончаке тоже никого. Да. Загвоздка небольшая получается. Фиг теперь, как мне найдешь эту ингри. Пока что меха продам. Я уже сейчас, в принципе, так разбогатею даже без этой ингри. Она мне, в принципе, нафиг не уперлась. Ладно, я думаю, на этом давайте заканчивать серию. В принципе, и так нормально мы повоевали. У меня 216 тысяч талеров уже отдано в рост в Москве, и постепенно эта сумма растет. Ну а с вами был Веном. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!